Нет там нет нет там нет не под ты декор Девка Найти нет? They're Нет, падет. Нет, yes, В кабине не в кардиде. В карте. Монф. Монф. Монф. Монф. Монф. Спасибо. Все. Нет, Qual é I mean, Нет. Нет. Я. Не ставить. Пока. Mm -hmm.